Внутренняя девочка. Это метафора. Понятное дело, что никакой внутренней девочки нету. Вот как такого обособленного существа, который где-то там с вами живет там, да, или спит с кроватки. Поэтому, поэтому не пугайтесь. Это метафора. Это означает то, что э, это способ, удобный способ говорить о внутренних вещах. Потому что если говорить там, там это такая-то там энергия, это все очень сложно воспринимается. А вот если мы говорим девочка, там, женщина, мужчина оно гораздо проще но гораздо проще итак у нас есть физическое тело и есть сигналы которые оно выдает каждый сигнал информирует вас о тех или иных потребностях во времени причем потребности из прошлого которые были не закрыты они до сих пор фанят у всех то есть если вы там в 5 лет не получили принятия, а в 15 лет папа вам не сказал, что вы красивая, вы до сих пор будете в этом сомневаться, я вас уверяю. То есть все потребности, которые, скажем так, имеет наша психика, они должны быть удовлетворены. Тогда вы перестанете прокручивать в голове различные беседы, диалоги, а сконцентрируйтесь больше на настоящем моменте и на том, как владеть и управлять вашим будущим. То есть вы сможете тогда жить не случайной чередой событий, а управлять реальностью. Потому что если вы осознанно, скажем так, планируете, хотите и верите, что это будет, оно так и будет. Но большинство людей занято тем, что ведет тихо беседу с собой. О том, что когда-то что-то не получилось, и там он сожалеет, на кого-то злится, обижается, может быть, винит себя, не может простить там кого-то, или себя не может простить за что-то. Ну и вы понимаете тогда, вот если человек производит постоянно такое действие, что в реальности с ним происходит. Непонятно, что происходит. Он, он не владелец этой реальности. Он случайный как бы вот винтик в системе. Наша задача минимум увидеть, какие основные потребности были не закрыты и закрыть их для того, чтобы перейти из зависимых инфантильных девочек в веселых радостных девочек, а потом. И уже в женщин, в невест, в жен и остальных, остальные более высокие архетипы женские. Такая идея.